Таблетки дают успокоиться, устал от этих мыслей Хочу быть счастливым, но устал идти на риск Это не могли быть мы, ведь ты играешь в эти игры Хочешь сумку, бирки, мои валентинки Готов пошертывать многим, я не замечал столько раньше Сколько я увидел тебе Я лучше быть одиноким, но я готов изменить